Есть в моей жизни только ты, милый мой, дорогой. Нет для меня никого тебя дороже. Но я хочу лишь понять, для чего же опять Нам расставание с тобой любовь подарила. Но я хочу сказать, к нам пришла любовь. Это значит, что всегда ты рядом. Знаю, кому нет ты придешь, даже когда сильный дождь, а слезы любви моей тебя возвращаю. Знаю, настанет тот день, Вместе мы встретим рассвет После долгой разлуки и ожидания. Спасибо тебе, мой Бог, Что пройти нам помог Твоей прекрасной любви все испытания хочу сказать, к нам пришла любовь Это значит, что всегда ты рядом Знаю, ко мне ты придешь, даже когда сильный дождь А слезы любви моей тебя возвращают Ярко Мой, я хочу сказать Теперь, милый мой, дорогой Нет для меня никого прекрасней Тебя на свете Но я хочу сказать К нам пришла любовь Это значит, что всегда ты Ты придешь, даже когда сильный дождь, а любви моей тебя а Но я хочу сказать, когда пришла любовь, это значит, что всегда ты Когда сильный дождь А слезы любви моей тебя вас обращают, но я хочу сказать, я люблю тебя.